Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Кемеровостат стад и опубликовал данные по состоянию на 1 марта 2020 года, рассказав о том, что задолженность по зарплате в Кузбассе составила 330 миллионов рублей, что превышает показатели, опубликованные по состоянию на 1 февраля на 23%. Большая часть долга приходится на сферу добычи полезных ископаемых – 286 миллионов рублей. Он за месяц вырос на 26%. Труд буржуя от наемного работника получил, прибавочную стоимость присвоил. А вот оплачивать этот труд не торопится. А что ему за это грозит при буржуазном правительстве? Штраф? Условный срок? При сворованных миллионах и миллиардах подобные капиталисты не страшит. В России началась кампания по агитации людей участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Администрация президента Российской Федерации разослала по регионам страны инструкции, в которых подробно расписаны методы мобилизации разных групп населения. В разосланных методичках граждане разделены на несколько групп, с которыми должны работать агитаторы за конституционную реформу. Что бы нам буржуины не предлагали, делать это они будут исключительно в своих корыстных интересах. А потому нам, сознательным наемным работникам, на подобных голосованиях делать нечего. Курс доллара на московской бирже опустился ниже отметки 80 рублей. Согласно данным на 23 марта, стоимость американской валюты снизилась на 0,7% к уровню закрытия предыдущих торгов и составила 79,4 рубля. Евро растет на 0,9% до 86,14 рубля. Возникает вопрос, а что наша власть и наши эффективные предприниматели делали с 2014 года? Тонну сказок про импортозамещение и развитие различных отраслей экономики мы слышали. Только вот курс рубля как падал прямо пропорционально падению цен на них, так и падает. В пресс-службе Ежевской и Удмуртской епархии Русской Православной Церкви рассказали о профилактических мерах в храмах республики. В частности, там применяются дезинфицирующие средства. Как сообщает пресс-служба епархии, цитирую, «Божьей милостью на данный момент от Мурской республики не выявлена эпидемия коронавирусной инфекции. Тем не менее, в храмах Ижевской епархии уже приняты меры профилактического характера. Проводится регулярная и тщательная обработка икон и кивотов в храмах специальными дезинфицирующими средствами». Конец цитаты. Во время эпидемии коронавируса найдется немало тех, кто пойдет в храмы молиться за здоровье себя и своих близких. Естественно, что мракобесы, зарабатывающие на верующих немалые деньги, прикрывать свою лавочку на время эпидемии не собираются, ведь деньги попов волнуют куда больше, нежели здоровье своих прихожан. Российское правительство пересмотрит бюджет на 2020 год из-за обвального падения цен на нефть. Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал Минфину и Минэкономразвития. Ведомства должны будут до 26 марта представить предложение по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях. В очередной раз план буржуазного правительства обернулся провалом. Что ждет капиталистическую Россию и в будущем, если паразиты, выкачивающие из страны нефть и раздающие обещания направо и налево, не будут смещены диктатурой пролетариата.